Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! Рада всех видеть вас. И поставьте, пожалуйста, единицу или плюсик, если меня слышно и видно. С вами я, Светлана Ланская, преподаватель Душу. И звук не так. Сейчас, секунду. Друзья, слышно ли меня сейчас? Слышно ли меня сейчас? Отлично. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, преподаватель Завыду Шут, Светлана Ланская и а, рада вас приветствовать в школе Натальи Пугачевой, в нашей школе метафизики, для того, чтобы вновь поговорить с вами о том, чтобы о том, что нам. Вот Елена. Елена, в этом году у вас будет все абсолютно, Лена, потому что это год подзуна, ваш год. Ну, наряд у меня действительно а сегодня необычный, вот. Поэтому <смех> наряд, который мне <смех> сшила узбекская мастерица и вышила его. Так что, <смех> в общем, я подготовилась. Ну, а сегодня я расскажу вам о тенденциях которые нас ждут в будущем году. Друзья, и э, что я хочу у вас спросить. Поскольку обязательным условием этого прогноза от нашего продюсера Елены и Анны Левиус э, было то, чтобы я говорила понятным языком. Настолько понятно, чтобы э, это было доступно каждому, тому, кто не знает э, даже ничего об этой императорской астрологии И я конечно же постаралась сделать так чтобы э, те кто никогда не учился они понимали э, что-то но о а тем кто уже учился я сделала маленькие пометочки где вы будете видеть о каком именно усилителе я сейчас говорю и о чем э, и понимали о том что такое дворцы и все остальное то есть у нас с вами как бы между строк будет все это проходить вот. А в целом я буду говорить о тенденциях этого года. Понятно, что каждая астрология, и западная, и восточная астрология, в частности Бадзи, Дзива и Душу, тем более Дзива Душу, это очень точные астрологии, которые в основном мы можем дать полный прогноз, зная дату рождения человека, зная его карту. И понятно, что... Есть различные способы для того, чтобы составить подробный прогноз человеку который человеку на год. И для того вы учитесь, и как бы, чтобы помогать людям конкретно и точно. Но, тем не менее, вот сегодня я построил свой рассказ на сравнении. Что было в прошлом году и что в этом. И попробуем вот в этой параллели разобраться. Но тем не менее, вы знаете, что вы уже наблюдаете, что каждый год он действительно необычен. Он необычен своим вот этим общим фоном радости или печали уверенности в себе или угнетенности и как учитель в прошлом я хочу сказать что вот сейчас только до меня дошло начав изучать изучать метафизику не обучаться ей я поняла почему классы которые приходят в школе тебе каждый год или там в университете где бы там ни было ты смотришь группа и она всегда разная потому что чаще всего это одногодки, которые родились в, под одними и теми же звездами, и они могут быть безумно хулиганистыми, а могут быть тихими, спокойными, нацеленными на обучение. Поэтому я, собственно, и общаясь с людьми, тоже проанализировала, что рождение в определенные годы, оно действительно накладывает отпечаток на этих людей. Почему так много друзей среди одногодок? И они как магнитом притягиваются. Потому что на... Многие вещи, они смотрят одинаково. Кроме этого всего, у них в картах есть звезды, которые с... есть комбинации звезд, которые уже закреплены вот этим вот годом и, соответственно, практически повторяют порой события жизни, отношения человека, мировоззрение ну, То есть очень-очень много общего, не только по тому, что это ровесники и жили в, одну, там, в одно время, учились. То есть это именно э, вот эти какие-то тонкие материи, которые... Э, так, друзья, все ли вы слышите меня? Пожалуйста, поставьте э, плюсик, кто слышит и минус, кто не слышит. Плюс, да, отлично. Друзья, переза, перезаходите, что-то перезакройте. Вот вам сейчас объяснят. И я хочу сказать вам, что вот этот прошлый год, который был у нас, это был год, был год такой, когда вообще все годы, которые оканчиваются на двойку, это годы с определенной комбинацией звезд. И вот сегодня я расскажу вам о них. И вы знаете, я проанализировав тех, кто... Ну, кто обычно, о ком можно судить, кто уже прожил жизнь, чей характер ты знаешь, чьи отношения к определенным вещам. И вот я проанализировала людей, которые родились в 1952 год, году. Там, своих родителей, друзей своих родителей там, и прочих-прочих. И вы знаете, что было общего? В этот год, в, 50, в годы, оканчивающиеся на двойку, идет у нас одна звезда жесткая такая, которая в прошлом году военный министр с Хуадзи, и об опасностях вот 2022 года я рассказывала это жестокость, это воинственность, это такая, такое порой отсутствие эмпатии по отношению к своим это проблемы и созда создавание проблем и только через решение проблем человек что-то какой-то опыт приобретает и вы знаете, вот в этом году мы тоже будем наблюдать определенные энергии, которые нас будут окружать. Так вот, я хочу сейчас попросить тех, кто никогда не изучал душу, поставить единицу. Те, кто никогда, чтобы я понимала, что вот вы вообще не знаете, что это такое. 4, 5, так, то есть, хорошо, угу. хорошо, все, я вижу, что у вас достаточно много друзья, и спасибо, что вы отметили, потому что, ну, что могу сказать вам, если вы что-то не поймете, вы слушайте, просто распахните свое сердце, слушайте, и в конечном итоге, я думаю, что Uh, вот это понимание какое-то придет или, ну, в любом случае, полезная для вас будет uh, информация. Смотрите, значит, итак, uh, в отзывы до вообще очень много звезд, но из них uh, 14 звезд главных, и uh, когда я рассказывала про опасности, значит, uh, этого года, я показывала, что... Uh, белую душу есть очень много главных звезд, но они все распределяются по дворцам и так далее и тому подобное. Но лишь к некоторым звездам прилетают опасные э, усилители э, или же э, меняют к лучшему положение звезды. Так вот... Э, Действительно, люди, рожденные в определенный период, они опасные энергии, да, спасибо, Елена, или хорошие энергии. И действительно, люди, рожденные в определенные годы, их наделяют, у них есть общие черты, в частности. В определенные годы рождаются долгожители, там первопроходцы. Люди суровые, люди, которые в своей жизни привыкли жить принципами. И вот посмотрите, я выбрала просто на скидку своих значит, любимых режиссеров и актеров, которые родились в 1933 году. И, кстати, Любшин до сих пор жив, да? значит, Доронина жива, ну, Захаров и Волчик недавно ушли от нас. Но самое интересное, что это люди, которые, у которых одни и те же комбинации звезд в году. И вот что под воздействием каких энергий они родились, потому что все они производили и производят впечатление суровых, принципиальных, резких, значит, таких людей, которые идут на пролом. У практически у всех этих людей была жизнь сначала достаточно, да, сначала была достаточно такая трудная. Пришлось пройти э, путь от, там, ну, то есть очень трудная судьба вообще у всех людей, вот в частности у подзунов, о которых сегодня я буду говорить. И, но к концу жизни с возрастом они... Эти энергии говорят, что вы получите благодаря своему труду все. И вот энергии этого года, они тоже будут схожи. Этот год ⁇ это будет некая маленькая жизнь ваша в начале года, в середине года вы почувствуете одно о концу года. Это, я расскажу вам, что ожидает нас к концу года. И вообще год наполненный огромным количеством энергии. Когда мы встретимся с вами в конце года, вы, мы поговорим и вы удивитесь, насколько много всего у вас в этом году произошло. Этот год, который может перевернуть жизнь каждого человека, перевернуть его взгляды, его, э, заставить его заниматься чем-то таким, что вообще никогда в жизни вам и не пришло бы в голову. И самое интересное, что все в этом году будет получаться. Или вот, посмотрите, я привела э, в пример людей здесь, которые родились в 63-м и 73-м году. И... Когда я говорила об опасностях года, самая злая звезда, которая прилетает, это звезда Тамлан Она рождает в людях страсть, какое-то неистовство, желание доказать что-то. Это гиперсексуальность такая. Это такая энергия, которая захватывает тебя полностью. И именно здесь мы видим, как жертв этой энергии, в частности, такой самый известный Танлан Хуадик э, Ефремов э, хирург, этот э, мотоциклист, значит, ночные волки, председатель, э, руководитель направления байкеров э, Елена Батурина женщина, которая э, э, абсолютно ну, на мой взгляд, абсолютно отличалась отсутствием вот этой какой-то романтики во внешности, но схватила, значит, Лужкова и под под венец. Вот Эльвира Набиулина, которая в прошлом году благодаря своей карте я тоже на это сделаю упор. Буквально вытащила страну из э, краха. Конечно же, Лолита Милявская, которая родилась в 1963 году и которая обладает, тоже э, прошла напролом в жизни. Был, жизнь у нее была очень непростая, но благодаря вот этой харизме, энергии, она э, от этой гиперсексуальности какой-то такой, она, в общем-то, э, стала так знаменито. Но нельзя сказать, что у всех у них, у этих людей была такая уж легкая жизнь. У всех сложно. Единственное, Ефремов, он родился просто в хорошей семье. Он родился в семье с золотой, с серебряной ложкой во рту, как говорят. А все остальные прошли достаточно непростой путь. Итак, сегодня мы поговорим о звездах, которые прилетают к определенной значит, к главным звездам. И мы поговорим об энергиях, которые дают нам возможности, дают нам различные ресурсы и позволяют нам идти и расти дальше. Итак, несмотря на то, что мы рождаемся каждый со своей индивидуальной картой, несмотря на то, что у каждого из нас уже заложены способности стать невероятно богатым, или прожить среднюю жизнь, но быть счастливым в браке. Кто-то будет иметь все, но у него будет отсутствовать здоровье, потому что плохие звезды у всех одинаково. Нет карт, где бы не было плохих звезд или где бы не было хороших звезд. И единственное, Одни сумели воспользоваться благоприятными периодами, несмотря на то, что родились с не очень хорошей натальной картой, а другие, они плыли по течению и, в общем-то, куда их заносила, выносила на берег или там в какую-нибудь другую значит, сторону несло, они как щепки плыли. И вот наша задача, как астрологов, как раз научить людей лавировать между этими плохими периодами, уклоняться от них и ловить хорошее время. Итак, каждый год какой-то из звезд из главных звезд 14 главных звезд цивы прилетает прекрасная звезда которая позволяет ей расти получать прибыль из всего э -э позволяет э -э сделать это она рождает таких супер первооткрывателей тех кто может из ничего буквально создать что-то это великие новаторы это те кто э -э это те, кто способен одно превратить в два. И эта энергия, она порой способна приносить какую-то небольшую пользу. Она способна приносить только богатство, например, а способна приносить, как в этом году она способна, это усилитель, звезда-усилитель, вот, но в этом году она прилетает к звезде, Адзун это такой новатор, значит, это такая звезда, воин, и она наделяет, у каждого в карте есть эта звезда, у каждого в каком-то дворце, вот, но в целом она есть у нас у всех, и ее энергия становится просто настолько полезной и великолепной для того, чтобы что-то начать, что-то перевернуть, в прошлом году это хорошая звезда улучшения, звезда роста, в прошлом, в 2022 году, она прилетела к звезде, которая решает проблемы. И действительно, эта звезда позволила людям, у которых она была в нужном дворце, стать великими решателями. Так, в частности, в карте Набиулиной она позволила ей приложить все, все свои знания, опыт. И многие, очень многие, кто столкнулся в прошлом году с огромным количеством проблем, с успехом из них вышли только потому, что звезда проблем и решения проблем была с хорошим улучшителем. И только благодаря этому люди оказавшиеся в совершенно безвыходной ситуации, внезапно находили решение. Вот, то есть это было, ну, собственно, в прошлом году хорошая энергия, она была, ну, скажем, искажена тем, что она только для разрешения проблем использовалась, только для этого. А в этом году она приходит к самому, к звезде, которая, это, во-первых, звездовое и вы знаете, люди, у которых вот те, кто родился в году оканчивающимся на тройку, и вдобавок ко всему является вот эта звезда, оказывается у них во дворце карьеры, во дворце жизни, а они вот это люди способные сломать любую крепость. Вообще, я бы назвала этот год действительно время великих начинаний. Неважно где и в каком там дворце у вас расположена эта звезда, у вас она в карте есть, это невероятная энергия. И вы почувствуете ее уже буквально, ну вот сейчас уже начался лунный год, и вы почувствуете, каким образом она действует буквально уже буквально уже, я не знаю, через месяц, наверное, тогда, когда энергия разгонится и начнется вот, это вот как бы этот период полностью. Сейчас мы только-только чувствуем приближение, но уже у многих жизнь начинает меняться, появляются планы, появляются какие-то идеи и мысли. И вот какие планы у вас появляются, что вам приходит в голову? Под воздействием чего вы сейчас живете, вот мы будем разбираться с вами. Смотрите, в этом году невероятно захочется новизны, захочется разнообразия, но нужно будет любое разнообразие для нас всегда чревато чем-то. Мы не знаем, а стоит, самое главное, что нас останавливает всегда, от, под ней написано, видите, вот под зум, под зум, внизу. Вот. А самое главное, что нас останавливает всегда перед тем, как значит, перед тем, как начать действовать, мы сомневаемся, а стоит ли начинать что-то, потому что, чтобы эта полезная энергия начала работать, нужно что-то разрушить, что-то разрушить, разрушить старые связи, отказаться. От прежнего жилья работы. А вот эта звезда, хуал, которая вы пишете, не знаю, она пишется всегда после, да, во всех калькуляторах, после названия звезды просто буквой L. Все. Правильно, спасибо, Елена. И, значит, смотрите, а, и что я хочу еще сказать. Чтобы что-то началось, не нужно бояться разрушать старое каким образом понять что нужно менять что-то и что можно отказываться от старой работы бежать в другой город в другую страну полностью изменить свое окружение вот я сегодня вам расскажу что вы сможете еще благодаря другим звездам это все сделать нужно только прислушиваться к себе какие качества может родить у нас вот именно с этим усилителем? Вот, этот, вот эта энергия, энергия разрушения и созидания, во-первых, она сделает нас упрямыми и сильными, во-вторых, мы... Будем четко разграничивать добро и зло. У нас не будет середины. А из-за из того, что приходит такая достаточно категоричная энергия, необходимо уже сейчас к ней подготовиться и стать немного лояльнее по отношению к людям, потому что мы можем стать а, немного непримиримыми. Вот это энергия этого года. Особенно это касается людей, у которых эта звезда значит, окажется во дворце жизни. Но мы с вами знаем одного человека прекрасного, у которого эта звезда находится во дворце жизни. Сегодня мы поговорим о нем. У нас, у людей в этот год просыпаются просто удивительные способности в любой сфере. Казалось бы, но мы разграничим, куда и какая сфера в этом году будет наиболее популярна. Где будут деньги, как их заработать и как их достать. Потому что деньги вокруг, деньги, собственно говоря, доступ к деньгам у нас, он, ну, он не перекрыт никем. Другое дело, что средства и способы оказаться в нужном месте, в нужное время и в нужном направлении двигаться, вот это самое важное. Так вот, что же в этом году принесет наибольшую прибыль? Смотрите, дело в том, что вот эта звезда, которая наделена шикарным усилителем под вообще в китайской астрологии это генерал, который отвечал за снабжение армии, за разрушение. И в этом году эта звезда получает возможности она получает деньги раз в 10 лет у воина который ведет свое войско ведет его к цели появляются деньги вообще общая тенденция года в политическом плане она будет такой денег на оснащение денег на военную сферу будет выделяться очень много но это позволит многим странам, которые сбросят свое старье сюда, перевооружиться, оснаститься. Вот. Ну, естественно, выиграет в этом плане США своим сектором, для чего, собственно, это и задевалось. Вот. И сфера, которая связана с, воен... с военной э, с армией, она будет, конечно, в первую очередь. Но, увы, мы э, как бы э, будем это только наблюдать. Вот, и... Что, ну, что касается войны, да, представьте, в этом году будет все оснащаться, перевооружаться, это все будет, в этом году будут выделяться огромные средства, просто в два раза больше там, ну, в разы больше, чем в прошлом году, потому что это время оснащения и, но мы скажем так, сегодня мы говорим с вами о возможностях, поэтому мы, я просто говорю о том, что, ну, как бы предпосылок этого года, когда у нас звезда, когда воин находится сильно, с, так, с такой силой, еще и материально обеспеченная, предпосылок, что все это закончится в этом году, увы, нет. Вот. Что приносит еще эта комбинация? Она позволяет работать вообще любое производственное предприятие, любая сфера, которая направлена на потребление. И на истощение там, возобновляемых, невозобновляемых ресурсов, ну то есть что, что есть у нас истощаемые и неистощаемые, истощаемые да, продукты, вот любая сфера потребления, она будет развита что касается метафизики об этом еще поговорим сейчас и если вы будете консультировать тех, кто занимается производством тех, кто занимается у кого есть свой бизнес и это именно производители, предприниматели у них в этом году будет все хорошо единственное, нужно держать нос по ветру и смотреть на то на потребности постоянно их мониторить потому что можно очень-очень много заработать в этом году этот, этот год, это будет год потребления, потребления материальных вещей. И люди будут тратиться, потому что это звезда, которая растрачивает. Почему? В основном люди-пацаны, они очень много работают всю жизнь, очень много работают, но начинают плоды своего труда видеть только во второй половине жизни. Потому что это звезда, которая вот что-то накопила она, и тут же приходит какая-то вещь, на которую нужно тратить. Им бедным, несчастным никак невозможно накопить что-то. Потому что как только они, если они накопили 500 тысяч, то приходят проблемы э -э там, или приходят расходы ровно на эту сумму. Если они накопили там 2 миллиона, то случается что-то, что они теряют эти деньги. Понимаете, их проблема в том, что они не могут никак. Вот, вот эта энергия, э -э с которой они родились, она это их карма, что они вынуждены много работать, много зарабатывать, ну, может быть, не очень много в начале жизни, много работать, зарабатывать, и все это куда-то вечно растрачивается. Так вот, в этом году, значит, вот, ну, подождите, еще поработает, вот, но в этом году будет такая энергия, которая сможет как раз-таки позволить что-то накопить. Только есть определенные секреты. Итак, поскольку эта звезда это рождает энергию, которая должна что-то сломать, снести, внести, их в, изменить полностью жизнь в материальном плане вот и обществу, нам с вами, человеку, дается в начале года невероятно огромная сила для того, чтобы начать. Давайте подумаем над тем, после того, как я закончу сегодняшний прогноз, вы подумайте над тем, о чем вы давно мечтали, что вы давно хотели, но никак не решались. Этот год, это как раз будет год для того, чтобы начать. Ольга, в этом году он у вас будет как раз вот с этим усилителем, с Хуалу. Возможно, вы родились не в третьем году, но это годовой усилитель, который прилетает в этом году ко всем, абсолютно во всех карты, ко всем подзунам. Так вот, не откладывайте ничего, пожалуйста, в долгий ящик, потому что а, все, что вы задумали, нужно начинать делать, пока у нас есть силы. А самое главное – что бы вы ни придумали, на это изыщутся средства. Любая цель. Потому что вы будете идти к вашей цели просто несмотря ни на что. Несмотря на то, что э, там кто-то будет вас отговаривать, э, сомневаться. Вот, э, вы э, найдете средства и найдете способ, чтобы воплотить это в жизнь. Ну, я хочу сказать вам по своему опыту. То есть, э, допустим, я вспоминаю 2013 год просто удивлена, насколько много в тот год мне пришлось делать, но, к сожалению, у меня не было знаний ЦЗВ в 2013 году еще, чтобы понимать, что ну, как бы, вот, вот этот подъем, этот оптимизм, это желание там, значит, там, начать новый бизнес, вложиться в него там все, продать, то есть, значит, что-то такое грандиозное сотворить и сотворено было, но потом было потеряно, потому что это действительно было, ну, как бы импульсивно. Предпринято. Вот Все-таки нужно заниматься тем, в чем ты специалист, а не хвататься за то, о чем ты когда-то мечтал. Поэтому в мечтах своих мы должны быть тоже рассудительны. Да? То есть если я, к примеру, не являюсь дизайнером, то, естественно, начинает бросать все и начинает там дизайнерский бизнес, позиционировать себя как дизайнер. Для этого должны быть какие-то предпосылки, я должна хотя бы обладать образованием, Тогда можно было бы. Ну а я как раз тогда сунулась в такую сферу под, тоже э, воздействием энергии и людей, которые потащили. Вот. Но зато нашлись и какие-то невероятные деньги, чтобы, ну, то есть, условно говоря, это нужно было в центре города открыть магазин сувенирный, нужно было на него невероятные деньги, и там ремонтировалось все на одном дыхании, все это создавалось, все. Ну, потом как бы и уже охладело, и это мне казалось не очень интересно, и, в общем, скучно достаточно, и это оказалось большой рутиной. Вот, ни, ничего там творческого не было. А подзун именно он рождает еще и творческих людей. Невероятная способность к творчеству. И вот посмотрите, пожалуйста, на человека, которому повезло в этом году. Это наша Лена Пирогова, настоящий подзун, которая родилась в 71 году, у которой эта звезда – главная звезда Дворца Жизни. Что же ждет ее? В этом году ее ждет раз в год, прилетает главный ее звезде этот прекрасный усилитель, а во все остальные дворцы прилетают другие шикарные усилители, которые позволяют ей воплотить и в своей жизни иметь только позитивные изменения. Будет все, будут деньги, будет удача, может прийти любовь, все, что Елена пожелает». А Эта, эта звезда, звезда-усилитель хороший, усилитель роста, она, к сожалению, не делает жизнь человека более гладкой, но она позволяет, дает подзуну возможность справляться с проблемами, она дает возможность быть сильной и иметь средства на свои желания. Вот, я, э, учитывая, что Елена у нас, она является настоящим генералом, генеральшей нашей, которая отвечает за снабжение солдат, ну, э, будем считать нас с вами солдатами, которым Елена дает возможность, э, значит, вам дает возможность, э, там, и обладать знаниями, находить преподавателей, она нам дает возможность значит, преподавать, давать вам, передавать вам наши накопленные знания. Так вот, у нее будет возможность в этом году сделать так, чтобы принести максимальную пользу, она будет полна различных uh, идей но самое главное что это даже не совсем идея это средства которые у нее будут для того чтобы воплотить все желаемое для того чтобы uh, Первое, в начале года, как обычно, цикл годовой у нас, как и жизнь любого подзуна, она сначала трудная, затем с возрастом она изменяется, и в конце она становится лучше. Так вот, и это начало года, по началу года не судите о том, что у вас там что-то где-то со скрипом идет, потому что по-настоящему результаты будут видны в конце года, это такая энергия, вот. Что же мы можем наблюдать еще? Мы с вами. Вот, друзья, ну, во-первых, эта комбинация по Цунхуалу у нас будет в карте у всех. А рано или поздно, в дне, в месяце, она придет к нам в богатство. Ну, это для тех, кто знает The way, понятно, а для всех остальных нужно понимать просто, что карта у нас такая, что эта комбинация, она может оказаться во дворце богатства в определенный месяц, в определенный день конкретно рассчитать конечно, когда она будет у вас в богатстве чтобы уже подготовиться к этим деньгам, вы можете ну, условно говоря, заказав консультацию моих учеников, в частности вот, тех, кто закончил уже э, обучаться Дзивэю и в каком месяце, но вы обратите внимание, в конце года проанализируйте это вот эти неожиданные деньги которые мы будем получать и Особенность этих денег в том, что они также быстро растворяются, потому что энергия, пацана, это энергия разрушения, трат. То есть поговорка, которую вы будете говорить в течение всего года, она будет такая, как пришло, так и ушло. Как пришло, так и ушло. Поэтому для того, чтобы сохранить эти деньги, уже оно сейчас с начала года а, э, подзун он будет вас знаете так прям трясти что давай давай давай вложи их купи швейную машинку и начни шить дизайнерские наряды так давай купи э, быстренько вот тебе там под, надарили родственники или там дачу какую-то продала так быстро покупай миксеры какие-нибудь э, китчен там или как они называются э, всю значит технику начинай печь торты и значит твори продавай зарабатывай атывая много но поверьте мне это все э, это все импульсы потому что подзун он очень импульсивный вот он захотел он не может медлить вообще эта энергия это энергия без промедления у если что-то ему загорелось он придет к своей цели не так так эдак ну а желательно через тернии к звездам потому что подзун он не умеет обходить вот так вот все он идет на пролом и он э, ничего никогда не скрывает поэтому друзья мои неожиданные деньги в течение года будут приходить но самое главное вот э, самое главное это то что э, мы сейчас развивая умеренность вот это вот можем уже подготовиться и сохранить эти деньги, понимая, что они придут и уйдут, а энергия неожиданных денег, учитывая, что у меня начинается курс богатства мастер-курс, через месяц и на него идут мои бывшие ученики, значит, те, кто закончил уже обязательный модуль, вот, мы как раз будем говорить о различных комбинациях, когда приходят неожиданные деньги, вот под зункуалу, это неожиданные деньги, это когда в этот период ты можешь пойти купить лотерею, когда ты можешь пойти там, э, из опыта было показано, когда у людей люди были закредитованы, им не давали никакие кредиты, а в, выбираем удачную комбинацию, они идут, и э, им дают, ну, то есть, э, как, как какое-то затмение, не знаю, там происходит, и им дают вот эти кредиты. То есть, э, подзун обожает путешествовать, перемещаться, он скучает, ему нужно движение. Поэтому поездки, любые поездки в этом году благоприятны, потому что поездки принесут новых людей, позитивных людей, и, значит... И эти люди, они в вашу жизнь добавят не только новизны, но еще и какую-то вот эту свежую новую энергию. Итак, что-то у меня расползло сейчас. Следующий момент, значит. Кроме этого всего, те, кто нацелен на карьеру, друзья, те, кто нацелен на карьеру, настоящие карьеристы, я за вас очень рада. Потому что, если вы работаете где-то и вы поставите себе цель стать там, начальником отдела или повысить свою квалификацию, а Zoom очень любит трудяк это такая энергия, которая всегда вознаграждает. И работая в определенной на государственной должности, вы можете, или там, в какой-то частной компании, вы можете получить повышение. Поэтому. Вот эта энергия вам в помощь. Помним, что в прошлом году этот хороший усилитель, звезда Хуалу, она прилетела к звезде, которая всего лишь помогает решать проблемы. Она всего лишь усилила ее, вот это же ее способность решать проблемы. А в этом году она дает возможности роста, то есть она прилетела в подзуну. А подзун способен все перевернуть и дать и такие возможности. Поэтому давайте пользоваться ею редко, когда такой год приходит. Еще подзун у нас любитель недвижимости. А это значит, что, а когда к нему прилетают еще хуаву, то цели, вот, видите, прямые цели. Да, то самое интересное, что он любит дома он любит недвижимость но так получается что с этой звездой и вообще у этой звезды у обладателей этой звезды проблема и в начале значит года в начале, в начале жизни у него мало недвижимости но желание обладать домом и подзум всегда во дворце недвижимости означает дом тяготение к этому дому и в конечном итоге покуп а также вот дворцы жизни когда э, настоящий подзон он тоже он может жить где угодно в квартире еще где но будет несчастлив потому что может мечтать э, о том чтобы иметь свой дом и он будет его себе представлять и в конечном итоге он в нем будет жить так вот в этом году у не э, мы получаем в наших картах энергию которая будет заставлять нас что-то перестраивать. Мы захотим поменять это на другое жилье. Что-то там сломать, потому что это энергия разрушителя, но у нас будут на это деньги, понимаете? Поменять на что-то больше, грандиозное или сломать. Но энергия года такая, что... Вот так хитренько поступить, он очень прямолинейный, это прямолинейная энергия, что хитро поступить, знаете, и это оставить, и вроде бы то, значит, прикупить так не получится. Придется что-то разрушить, чтобы что-то появилось, так не получится. Вот, это энергия года, Наталья, то есть слушайте просто, вот, под воздействием каких энергий мы будем с вами находиться. Не нервничайте, потому что я сказала вам, конечно, что можно есть энергии, которые нас окружают, и мы должны понимать, что с нами происходит. И, и нужно ли нам... Мы резко купили вчера огромный участок, шикарный, пишет Ольга Евстратова, для строительства дома. Ну, божечки мои, придется ехать туда у мужа раньше. Ну, вот видите, да, да, конечно. И самое интересное, начинайте в этом году, начинайте, все получится, потому что это такой... Это, это оснащенец, это э, тот, кто э, действует. И, тот, и самое главное, у этого деятеля, у этой энергии действий будут возможности. Вот это. А, не переживайте, это, это говорит, если у вас во дворце детей, а детей нет и не предвидится ничего страшного, потому что, ну да, действительно, подзун, он плох в картах нежилистных отношений, там, во дворцах нежилищностных отношений. Он привносит там, в детях, в братьях, и еще в других дворцах, там, в любви. Он действительно, он разрушает, потому что. И он хорош там, где он может что-то сделать в материальном плане. А ну что ему делать там в этих детях? И он поэтому разрушает связи. И даже если мы в детях захотели этого ребенка, и родили с трудом, там и поздно сделали, и установили, счастье это не принесет, к сожалению. Вот. И, значит, смотрите, не переживать ничего. Так вот, еще он наделяет людей, эгоистичностью, эгоцентричностью. И если вы знаете вашу карту, то в родителях, э, вообще старшее поколение, может быть эгоистично и эгоцентрично. И сегодня мы поговорим еще о старшем поколении, друзья, потому что еще энергии приходят, которые заставят нас посмотреть по-другому на людей, э, ну, на людей возрастных. Так что. Вот, путешествуют, не сидят, видите, всегда, да, прекрасно. Вот, итак, следующее, поскольку у нас время не резиновое, я вот расскажу вам, что есть у нас еще одна энергия. Это энергия силы и власти. Когда этот усилитель, когда эта звезда прилетает к какой-то главной звезде, у человека появляется невероятные способности. Кроме этого всего, эта сила и власть способны победить даже хуа -Дзи. Но это для тех, кто знает. Так, смотрите, что же а, в этом, какие энергии породит у нас хуа -Цуань в этом году? Что он даст нам? Это звезда, которая хороша для мужчин. А, вот. И я сейчас вам расскажу, вы, пожалуйста, поскольку здесь много людей, которые не знают отзывы, будут некоторые словечки, вы них, ну, скажем так, можете пропускать их мимо ушей, но я просто вижу очень много своих учеников. Итак, смотрите, что же было в прошлом году? У кого была власть в прошлом году? И почему вот это вот все случилось? А вот почему. В прошлом году власть пришла, вот это усилитель власти, который рождает, огромное желание успеха стать творцом мира, повелителем мира. Она пришла к сильным мира всего. К тем наша э, астрология императорская, она называется ⁇ Зевую душу ⁇ И у нас есть император. И вот эта сила и власть пришла в прошлом году к императору. А это значит, что она породила невероятное желание силы и невероятное желание власти. Это очень жесткая природа, это очень жесткая энергия. Люди, которые уже рождаются с этим усилителем во дворце жизни, они страдают от того, что вот эти это, это могут быть такие как тираны, так и те, кто, если он Допустим, если это домохозяйка, то она будет страдать от того, что ее не признают, не признают ее силу, но в любом случае делают человека конкурентно способным. И вот в прошлом году люди, которые родились в годы, на оканчивающиеся на двойку, в 52-м, обратите внимание, в 52-м, Ника, спасибо, абсолютно верно, этот Звезда пришла с усилителем власти. Раз в 10 лет он прилетает и сносит крышу. Просто раз в 10 лет. И а, она порождает желание сделать что-то такое, что сразу, сиюминутно повысит авторитет. И вся все действия будут направлены на то, чтобы проявить эту власть вот в этом году эта звезда авторитета силы и власти прилетает у нас к другой свете и абсолютно меняет энергию ну что я хочу сказать да Сильные мира всего в этом году, несомненно, будут на слуху и будут вершить наши с вами судьбы и управлять, но уже не настолько, потому что в этом году власть появляется у звезды, которая отвечает за переговоры, отвечает за, за это звезда закона, это звезда, которая обладает даром убеждения. Во всех других в, в, во дворцах, которые как бы это жесткая энергия достаточно тоже, потому что вот этот зумэн это звезда, которая хороша тоже для карьеры, а во дворце, во дворце жизни она может сделать там человека ну, каким-то супер хорошим адвокатом, учителем. Это великий говорильщик, переговорщик, так вот, сила переговорах этого года. И вы знаете, оказавшись в каком-либо дворце, всегда приносит проблема этот зумэн, Всегда приносит э, темная звезда, так называемая. Она всегда приносит скандалы, ревность, клевету. И э, если мы проанализируем, вот часто такое бывает, начинаешь консультацию, и человек не знает свою карту, он не знает, когда он родился, и мы начинаем э, его спрашивать задавать ему вопросы. В какой-то сфере ищем по главным звездам, по звездам, по энергиям, где у него спряталась какая-то там явная энергия. И часто такое бывает, что, например, человек рассуился со всеми своими друзьями у него нет совершенно друзей у него нет или там у него нет братьев и сестер или у него постоянные значит постоянные споры с братьями из-за чего-то там из-за имущества там, или из-за родителей то есть непримиримость какая-то и значит начинаем смотреть и там может оказаться вот эта звезда звезда авторитет звезда темная звезда. Так называемое, но в этом году она улучшена, она улучшена вот, э, усилителем силы. Ну, пропустили эту специфическую информацию, которую вы не знаете. Поэтому давайте дальше. Что же она нам дает в этом году, эта энергия? Во-первых, она хороша для людей, у которых она, ну, я хочу это сказать, эту фразу для Анны Левиус, потому что она у нас во Дворце жизни, в Зуме, ну там еще у нее есть одна другая главная звезда, но ей будет очень хорошо, Анечка, тебе будет очень хорошо в этом году, потому что ты будешь очень убедительно, ты сможешь зарабатывать деньги, просто открывая рот, то есть это не труд, труд физический, это труд вот такой интеллектуальный, это труд преподавать это труд а, консультанта, что, в частности, хорошо для вас, дорогие мои ученики и дорогие слушатели, присутствующие в этом году. Люди смогут зарабатывать деньги, просто открывая рот. Они очень убедительны будут. А, и эта обе... сила, в отличие от... Ну, то есть именно в этом году эта убедительность, она будет носить не агрессивный характер. Поэтому люди ораторских профессий, переговорщики, великие, те, кто, пожалуйста, вот это деньги как раз через речь, понимаете, Татьяна? Потому что это прекрасная речь, и вы наверняка зарабатываете себе на хлеб как раз вашим языком. Вот. И еще эта звезда очень хороша в годы для людей, которые родились в годы, оканчивающиеся на семерку. Почему? Объясню. Потому что... А в семьдесят седьмом седьмом седьмом девяносто седьмом году эта звезда она очень она повреждена зл, злым плоди, и как бы человек постоянно страдает от того что не может найти общий язык с родственниками там, или у него проблемы с детьми могут быть на почве скандалов или у него нет там, отношений в семье потому что скандалы так вот те кто родился в годы оканчивающиеся на 7 в этом году получают необыкновенное результаты от вот этой хорошей очень Значит, от этого хорошего усилителя, который исправит положение, сделает их отношения там, с детьми лучше или в, или в браке. Но в целом этот год для нас хорош тем, что мы можем с вами выходить на люди, разговаривать, проводить консультации и ездить на переговоры. Мы найдем общий язык со всеми теми, с кем поругались, поссорились, потому что этот переговорщик, этот великий спорщик, этот великий Адвокат Цумен, он в этом году обладает авторитетом и властью, и он смягчен этой энергии, казалось бы, должен был быть сильным и агрессивным, но нет. А, если вы как еще тянули и, например, а, до а, текущего момента, не, ве, не выходили в эфиры, не вели там телеграм, инстаграм, начинайте это делать немедленно, потому что в помощь вот этот зумен, он очень любит поговорить, это энергия разговоров, это энергия, и самое главное, что э, не будет э, вот общий фон года такой, что сплетен, клеветы, наветов, вот этого будет меньше. Как на нас-то, на простых людях отразится, и как мы это увидим вообще в целом в обществе, помните, в прошлом году был какой вой, постоянная была информационная война страшная, то есть это был безумный год ввиду того, что люди оскорбляли друг друга, уничтожали словом, в этом году эта энергия не будет такой агрессивной. Буквально к середине года мы увидим успокоившийся фон. Вот. Спасибо, Ольга, большое. И, значит, фон, вот это раздражение этого не будет, не будет оскорблений. В прошлом году, конечно, мы очень много пострадали от злых языков, а в этом году эта энергия уже, она на спад пошла. Речь будет убедительна, не будут просто так э, слушать. Э, не будет какая-то глупая, нелепая сплетня, которая э, э, там, бездоказательная, которыми были заполнены наши информационные пространства и от которых мы, э, которые вызывали у нас боль, от несправедливости, от неправды, просто оскорбления пустые вот этого уже в этом году. Будет не то, чтобы поменьше, я надеюсь, что это уйдет. Вот, так что давайте, значит, ну, продолжаем нашу, наш с вами прогноз. Смотрите, Итак, хорошо будет зарабатывать деньги в любой сфере, в любой отрасли или бизнесе, где вы проявляете, где вы разговариваете. Но тут есть еще особенность. Помните, я говорила вам про подзуна и если мы сейчас вот эти две энергии как бы совместим то мы можем просто сорвать джек мы можем... Итак, и что-то новое новая какая-то сфера вашей жизни вашей деятельности повторяю что если вы выучились уже а вы уже 100 тысяч раз наверное прошли у нас курсы обучились но все еще сомневались выходить ли в вы люди начинает ли свое дело то значит в этом году это самое время. Вам может показаться, что ну уж очень много там, например, вы подумаете, ой, этих консультантов Бадзи слишком много, пойду-ка лучше я консультировать ЗВ. Ничего подобного, ничего подобного. Давайте ориентироваться на то, где больше всего конкуренции, то есть, где вы сможете очень быстро, вот парадокс, да, мы для того, чтобы заработать или чтобы открыть что-то новое, всегда ищем то, где поменьше конкуренции, а это неправда, потому что, когда мы смотрим карту и мы видим какие-то звезды хорошие комбинации, некоторые из них могут говорить, что наоборот, высококонкурентный бизнес, высококонкурентная среда – это то место, где вы заработаете. К примеру стоит пять киосков рядом, в которых продают книги. Ну просто тоже первое, что пришло в голову. И открывается шестой. И если у человека вот карта построена так, что ему нужно работать в высококонкурентном бизнесе, то его дело пойдет. Не нужно открывать, если стоят пять киосков книг, не нужно открывать газеты, потому что кажется, что их нет. Это вот и есть высоко. Если вы выбираете, где вам консультантами идти, например, вы знаете, там, Тара Джойтиш, я не знаю, там, Бадзи Дзывы, Цимень и все остальное, вы смотрите, значит, где больше всего конкуренции, вот этот, эта сфера, она в этом году и принесет успех. Вот, потому что без конкуренции, когда нет конкуренции абсолютно, это как бы тупиковый путь. То есть здесь и невозможно получение богатства. А еще энергия года такова. Когда эти две звезды встречаются вместе в году, Дзумын и Хуацуань, основная часть споров, ссор и драк происходит в нетрезвом виде. И, значит, в нетрезвом виде, когда мы видим во Дворце жизни такую звезду, значит, которая у человека, который родился в году оканчивающимся на тройку, то это люди, которые все время могут помалкивать, но как только поддадут, становятся правдорубами. И на этой почве они могут рассориться со всеми. То есть э, очень не любит, очень не любит, когда выпивают алкоголь и начинают разборки. Остерегайтесь, пожалуйста, вот этих. Почему? Потому что это сила, а когда у тебя язык заплетается, то применяется другая сила, жестокость и еще вдобавок ко всему что все, что попадается под руку. Вот это вот э, еще во время выпивки, это, это китайская астрология, она так говорит, и это вот такие тонкости отзывы может привнести нам. Это люди, которые вот в, мы можем увидеть в карте у них, что они как только выпьют, они способны... Значит, там, выболтать секрет. Они способны рассориться, то есть они способны жесток, к жестокости, когда мы хотим посмотреть, а будет ли жестоким, например, зять наш. Вот так вот мы можем это все найти в карте. Так вот, алкоголь в этом году лучше сократить, потому что энергия года такая, можно, как говорится, все потерять, вот. Так, нужно корректировать, у меня много знакомых, может, часто... А, да вы что? Ну, надо же, даже удивительно. Вот, вот. Еще потому, что в этом году, помните, мы с вами а, говорили об энергиях, а, об опасностях года Танлан Хуадзи? А это как раз просыпается, у нас же есть еще злой дух, который прилетает к звезде, к звезде удовольствия Танлан, к звезде персика, и делает этот цветок персика пьяным, и этот пьяный цветок персика начинает творить всякие непотребства. Поэтому тут все, все, все оно взаимосвязано, все вот эти энергии. Итак, следующая звезда, друзья мои, звезда помощи небес. Да, точно, звезда помощи небес, славы и репутации еще такая у нас звезда прилетает каждый каждый год к определенным звездам, и что-то рождает, рождает какую-то энергию. Она может привить необыкновенную тягу знаний, к знаниям, она может сделать мудрым, но в первую очередь она а, заботится о славе и о репутации. Знаете, путь некоторых людей к богатству, он всегда лежит, а, он всегда лежит к разными путями. Кто-то получает там наследство, кто-то своим трудом зарабатывает богатство. Это правильное богатство, так называемое. Кто-то может выиграть в лотерею неожиданное богатство. А есть такой вид богатства в жизни человека, который... Приходит через славу, через репутацию. Это когда ты, ну, сам рекламируешься, рекламируешься, в частности, рекламируешься, рекламируешься, но никто не приходит по объявлению. А подруга, например, сказала кому-то, что вы знаете Бадзи, и к вам сразу прибежали люди сразу консультироваться. И вот в этом году это звезда репутации, звезда славы. Звезда слава, это значит, когда о тебе говорят, это не то, что ты прославился и стал сразу Филиппом Киркоровым там или Волочковой, да, то есть это немножко другое. Слава это для нас, для всех слава, это все, что о нас говорят. То есть вот в нашем коллективе это как раз известность, это может быть слава там... Дед, работаете на заводе или в вашем маленьком районе, или в вашем небольшом городке, все говорят, а вот, посмотри, пожалуйста, а где ты сшила себе эту юбку? А я сшила вот у Наташи. А кто это Наташа? Да вот это такая-такая. И человек не дает никакие объявления, ничего, но у нее вот есть вот эта вот энергия хорошая, звезда славы. И люди идут, и идут, и идут к ней. Вот у меня есть девочка одна знакомая, которая продает печет прекрасный хлеб и продает его. Значит, он какой-то у нее необычный, там со всякими дрожжами, всякими добавками, Наташа. И, значит, она, вот, я уверена, что она не дает нигде объявления, может, какая-то страница есть где-то в Инстаграме, но ее передают, ее контакты передают люди, от одного к другому. И, насколько я знаю, она Наташа родилась с этой, в году, оканчивающемся на тройку, где эта звезда славы и репутации, она как раз принадлежит Таиню, женщине. Так, значит, итак, продолжаем. И вот смотрите. Кто в этом году способен своим кто в этом году способен заработать деньги благодаря вот этой вот славе и репутации и вы удивитесь что это будет звезда которая отвечает за все женское Прекрасный усилитель Хуаке, который дает славу, репутацию, еще он дает помощь небес, потому что когда о тебе говорят, когда молва о тебе, и часто это бывает такое, что человек даже не приходит к тебе там, на консультацию или за каким-то товаром, и он даже не помнит уже, кто ему дал твои контакты, потому что э, вот эта звезда, она еще носит и божественное такое, божественное начало, э, помощь небес, скорее такое, скажем, метафизическое. Порой необъяснимая, когда к тебе приходят и не помнят, кто порекомендовал. То есть просто визитка появилась, или просто контакты, или просто телефон записан. Смотрите. У нас есть звезда, которая отвечает за... Ну, как бы Есть звезда Солнца, которая отвечает за мужское все, там мужчину в семье, отношения с мужчинами, с братьями, с отцом, а есть звезда, которая отвечает за, весь, за все, что касается женщины в нашей карте. Это Таинь, Луна. Она отвечает за отношения между там, Мной, допустим, и сестрой, между нами и сестрами, между нами и подругами, между нами и там, матерями. И если эта Луна она повреждена в карте, то отношения будут плохими. Или она там, в общем, не, не, в ненужном месте, то там не будет сестер, может рано уйти там мать из жизни и, и прочее, прочее. Так вот, в этом году к ней, к этой звезде, которая отвечает за все женское, прилетает прекрасный усилитель божественной помощи, который говорит, что женщины в ваших руках в этом году все, что, все хорошее. вы в этом году все, что касается нежности, отношения к женщине, все, что относится к женской мудрости, к, женской, там, к женским качествам личности, сострадание, нежность, забота, романтика, дом, семья, все это будет популярным. Возможно, вы заметили уже, что у вас эта энергия, энергия Таиньхуа К рождает которая вот-вот только зародилась 21-22 числа лунного, Нового Лунного года, она уже начала рождать какие-то желания. Купить что-то, какие-то сережки себе, может быть, какое-то романтичное платье, то, что вам никогда ни, никаким образом. Это энерг, общая энергия года. Вот, то, что вам не было присуще. Допустим, привыкли ходить в брючках постоянно. А в этом году хочется, чтобы в гардеробе присутствовали необычные цвета, романтика какая-то. Вот это романтика, это стиль одежды, эти аксессуары романтические. Вообще, в принципе, аксессуары ⁇ это все, что будет на пике популярности и моды. Я обратила внимание, глядя, вот недавно прошла неделя значит, моды, мужской моды, внимательно смотрела, что у мужчин в этом году наконец-то ушли все эти безумные женственные какие-то образы для мужчин, что в этом году мода вернула нам настоящих мужчин. Не это все радужное, что присутствовало там в юбках мужики и все остальное, что муж, мужская мода возвращается, это очень радует, но также будет и а, вот это гендерное различие тоже проявляться ярко, потому что женщины станут а, отказываться от брюк и будут надевать все романтичное. Поэтому, друзья, если у вас есть бизнес, который связан там с аксессуарами или с одеждой, или у вас есть клиенты, которые занимаются этим, и им нужна консультация, что, что покупать, что, например, на что сделать упор, вот весна скоро, лето, что принесет с собой, вот это все, что касается вот этих романтических, романтически направленных аксессуаров и одежды, с цветами, легкая, воздушная, то есть яркая, кроме этого всего, лучше, Станут отношения с сестрами, с вашими мамами, с дочерьми, с близкими подругами, вам захочется встречаться, делиться, вам захочется с ними общаться. И энергия года Танлан Хуадзи, это звезда, которая говорит, что ваши деньги отбирают лица противоположного пола, она как раз таки очень-очень пересекается вот с этой звездой, то есть приблизьте к себе ваших близких, ваших хороших подруг, вашу дочь, делитесь, дарите тепло вашим мужчинам, будьте женственными, носите романтические аксессуары какие-то. Но самое интересное еще, что когда звезда Хуаке Прилетает к таинию. Это бывает только, ну, а правда, к этой, к этой, к этой звезде таиния, она прилетает два раза, в отличие от всех остальных. Это значит, ну, для тех, кто знает Theway, вот, дважды. Но в этом году непременно. Поэтому еще у меня прекрасная новость. Она обожает эта комбинация, обожает людей возрастных. И если вам уже перевалило за 60, вы можете почувствовать в себе такие тенденции изменяться, тенденцию омолодиться или купить какую-то молодежную одежду, то есть что-то каким-то образом себя улучшить. Может быть, вы, вам захочется что-то ну, совсем не присущее вам, какое-то пойти уже, что-то такое яркое прикупить. Таинь Хуаке обожает возрастных женщин. И она говорит, что именно этот период, период этого года дает возможность встретить свою судьбу. Если у вас есть клиенты, которые хотят или знакомые, или ваша мамочка, или ваша старшая подруга, или вы уже в возрасте, но ну, я считаю, что возраст после 50 лет, это уже тоже солидный возраст, например, там мой возраст, да, тоже, когда тебе там, в этом году уже 52 исполняется, и там у тебя есть подруги, которым там, 50, 60 лет и больше, то э, ищите для них, в, консультируйте их по БАЦИ или по дзвэ, ищите для них лучшие периоды, там, для прогулок, по цементам или еще. Ну, про ДЗВ здесь очевидно, что можно рассчитать все, когда они могут встретить свою любовь, потому что желание у них появится, Появится какая-то, у женщин появится какая-то невообразимая тяга, выблеснуть на кого-то свою нежность, заботу, вот. и в этом году есть возможность устроить свою жизнь, есть возможность. Эта луна, улучшенная такая луна в этом году, луна с помощью небесной, она также благотворно влияет на исполнение всех лунных ритуалов. Пользуйтесь этими лунными, делайте эти лунные ритуалы почаще, пожалуйста, потому что они, потому что они в этом году принесут гораздо быстрее свои результаты то есть на растущую луну там романтика которую любит луна или таин, она также говорит о том что полезны вечерние прогулки вечерние занятия спортом вообще все то что касается значит, вот этой энергии таиня это все будет очень полезно и продуктивно и а, повторяю, что у людей позднего возраста есть очень много возможностей и шансов встретить свою любовь. Вот это вот, вот и потом на 10 лет эта энергия нас покинет. Ну, на 10, там на 7, но не, тем не менее. Вот, она, дело в том, что таинь в нашей карте вообще в принципе отвечает за все женское, то есть неважно где, понятно, что там во дворце любви ей бы, конечно, самое место, но в целом, в целом, ну вот видите, а еще таинь Хуакэ делает женщину, лицо женщины нежнее. Вот. И если у вас он во дворце жизни, то вы почувствуете, захотите сделать там какую-то себе, может, подтяжку или что-то, или могут вы, вы начнете светиться какой-то необыкновенной энергии, и люди будут говорить, что с вами произошли какие-то изменения, что вы, может быть, какую-то косметологическую манипуляцию с собой сделали. Но в целом говорю, что таинь в нашей карте это всегда.. Значит, возможность это всегда отношения с, мужч... с женщинами, с сестрами и прочее. Еще эта звезда является одной из трех звезд, отвечающих за богатство. А значит, но тут такое особенное богатство очень, это богатство, которое благодаря стратегической какой-то там, значит, стратегическому мышлению, благодаря тому, что вы там продумываете, как обрести, например, вы думаете, так, у меня есть, например, там тетушка какая-то, которая, значит, живет одна. Ну, к примеру, что значит стратегия? Стратегическое мышление будет раз, это очень сильно. Вот у женщин, именно у женщин. И я, например, надо бы мне к ней, допустим, там сходить. Может быть, она оформит на меня, допустим, там ренту. Ну и я потом буду заботиться о ней и получу квартиру. И это может сработать. Это может сработать. То есть вот или вы, например, думаете там, допустим, ну к примеру, там, не знаю, устройственную работу, допустим, какую-то там дополнительную буду зарабатывать, откладывать, а потом, в общем, что-то благодаря тому, что я там какое-то время потерплю, буду откладывать и там... От мужа, может быть, что-то скрывать, потому что таинь, такой достаточно скрытный еще. Всегда тайно что-то происходит. Вот, и прикуплю. Вот, может быть, какая-то тайна у вас появится. Вот, купила хайлайтер, мажу щеки уже. Вот, видите, мажу щеки. Вот, вот, праздников, да. Это так и будет. И а, вот этот таинь. Женское стратегическое мышление, такое окутанное тайны, какая-то своя цель, она тоже, это тоже принесет свои результаты. Вот так вот, девочки, у нас в этом году очень много возможностей и сил, потому что таинь, луна, которая отличается всю женскую часть населения нашей планеты, она в этом году приносит нам вот такой вот подарок быть женственными, романтичными, любящими и получать в ответ вот эту вот значит, ответную реакцию в виде богатства, любви, ну и, собственно говоря, хорошей репутации. А, что ж, друзья мои, вот и закончился с вами мой прогноз у нас. Вот я рассказала вам о том, что нам, хорошего сулит этот год о том что плохое может он привнести я рассказала ран, ранее что деньги будут забирать мужчины у женщин вот что у людей может проснуться у кого-то романтика а у кого-то страстное желание себя продемонстрировать с такой агрессивной сексуальной позиции, вот и что вот такая агрессивная сексуальность, она не будет приносить пользу, а романтика, а, забота о себе, о своем лице, вот и еще активные действия, которые приносят энергия денежная, да, а вы используйте их, пожалуйста, а в конце года мы встретимся с вами и поговорим, вот. В любом случае, дзевую душу – это астрология очень-очень точная, очень индивидуальная. И, конечно, ну, это и понятно, да, но тем не менее, общие прогнозы такие, они позволяют нам подготовиться к чему-то, вдохновиться и начать жить и действовать. И если я немножечко, хотя бы кого-то из вас вдохновила сегодня на дела, или если я сделала вас чуть более уверенными в себе – то я считаю, что моя задача и задача нашей школы, она уже выполнена. Потому что мы для того и существуем, чтобы радовать вас, учить и вместе с вами добиваться целей, вот помогать вам добиваться этих целей поэтому мы делаем вот такие вот абсолютно безвозмездные подарки вам готовимся и рассказываем вот. хотя конечно сделать прогноз подзывы душу астрологии которая по которой практически невозможно никогда никто не делал прогнозы потому что она ну очень индивидуальная достаточно трудно так что друзья поздравляю вас еще раз с наступившим лунным годом и давайте прислушиваться к этим энергиям, вот, и э, ими пользоваться, вот, так, мы сдавали даты рождения, так, ну, сдавали, а я, а вас, те, кто учился, я приглашаю на курс богатства, который начнется у меня в конце февраля, это мастер-курс для тех, кто уже прошел обязательный модуль, это очень интересно и большой курс после которого вы можете стать настоящими профессионалами вот анна левиус пожалуйста сбросьте ссылочку на этот курс пусть те кто уже учился почитают и <клево> пусть может быть как раз сейчас появилась возможность прийти, а в прошлом году не было. Спасибо вам большое, Алла. Вот я вижу тех, кто уже учился, вот, и тех, с кем были консультации, и тех, кто уже успешно пользуется ДЗВМ uh, в своих целях, и тех, кто, я уверена, uh, может быть, даже здесь есть те, кто уже выигрывал деньги и зарабатывал, заработал их, после мастер-курса и вообще пользуются постоянной чудесной наукой. Спасибо вам большое за доверие, друзья. Пишите нам письма на почту, спрашивайте, и мы с удовольствием на них ответим вам, потому что мало того, что мало услышать общие тенденции, нужно еще если вы заинтересовались, можно выучиться и помогать людям строить индивидуальные карты, потому что в Душу 121 звезда. И в каждом дворце они могут значить очень-очень ну, такие индивидуальные вещи. Вообще в Душу 518 тысяч карт, которые отличаются друг от друга. И как бы это действительно очень персональная, индивидуальная астрология. Здесь об общих тенденциях я вам рассказала, но на каждого, естественно, мы делаем поправку, что у кого-то эта звезда даст очень много возможностей, кому-то она просто желание появится, а у кого-то зародится что-то такое, что позволит в дальнейшем развить вот, этот, вот эти идеи и цели. В любом случае, зарождающаяся энергия, какой-то инновационной, вот этой вот новой сферы, в которую вы захотите окунуться, она будет действовать вот этот год. Пишите нам на почту, что у вас, какие у вас идеи, что нового произошло. Желаю вам купить дома всем в этом году, всем поменять квартиры на большие. Вот, и... Приходите учиться. Ну и просто приходите слушать наши прогнозы и наши вебинары бесплатные. Спасибо вам большое. Так, сколько? Так. Угу. Вот. Пусть мне подарят дом, пишет Любовь Кулагина. Ну что же, Любовь, у вас же уже есть дом на даче. Что ж. Так что не переживайте, его нужно, можно будет в этом году просто расширить и сделать ремонт может быть. Вот. А для пятерки какой прогноз. Спасибо, продолжу ремонт. Ну вот и отлично, все, спасибо вам большое. Прощаюсь с вами, до свидания, до новых встреч. Так, те, кто у меня учится. И кто придет 28-го на мастер-класс, и душу, присылайте ваши даты рождения, мы проведем розыгрыши. Я одну карту проанализирую подробно. 28-го числа проведу мастер-класс чтения карты. Те, кто уже учился, они вспомнят, как это, делало, как это делается, с учетом приходящей новой энергии. А те, кто еще, не, значит, только... Продолжает учиться, для тех будет тоже это полезно. Это Такая будет вот тоже практическая работа, тоже безвозмездная по нашему, так скажем, желанию такому. Вот, сделать для вас такой мастер-класс. Так, куда присылать? А вот э, на почту тем, кто обучался, должны были прислать письма. Нужно было отправить свою дату рождения, розыгрыш Елена проведет. И, в общем, я разберу одну карту. Все, прощаюсь с вами, до свидания. Спасибо вам большое, что вы потратили время, пришли послушали. Давайте действовать, друзья. Пока.